Поншербаю. Это насколько у бабы должен отсутствовать инстинкт самосохранения, чтобы она лезла в драку к мужчине. Она полностью защищена. Ей ничего не будет. Она в этом уверена. Если бы у нее было малейшее сомнение в том, что ей сойдет с рук, она бы ничего такого не сделала. Даже не дернулась бы, не замахнулась. Полная уверенность своей безнаказанности. Полная. Такие бабы, в принципе, даже АЖП не могут называться. Сейчас они все такие, все. Не все из них решаются проверить существование этих границ. Не у всех хватает смелости. Они на самом деле сокливые достаточно существа. Деревый свет, понишер, я очканул, когда понял, что они все такие в разной степени демонизма. Да, так и есть. И имея это в уме можно себя и обезопасить ну, от, от большого количества неприятностей. Четко зная природу, способности, вероятности, то есть чтобы не было, вот я думаю, что для большинства прозревших в моносфере мужчин, э, природа ЖП становится немножко из области вот неизвестного, неизведанного, таинственного и замалчиваемого. Все-таки немного становится ясно, что с кем, имеем дело, с кем, чего ожидать. И вырабатываем, потихонечку вырабатываем, да, методы, методы взаимодействия и способы общежития. Вот в этом долбаном зоопарке под названием «Матрица». «Весогон, я видел, как муж прыгал на голове жены, когда я пытался их разнять, на меня кинулись оба». да. Нельзя выбирать чью-то сторону, если дерутся, ссорятся, муж с женой. Они померятся в постели, а ты окажешься врагом на всю жизнь для кого-то из них. То есть, ты выбираешь сторону его. Все, считай, что ты друга потерял. Или наоборот, ты ее засчитал защищать. Все, ты друга потерял. А был ли он твоим другом? Здесь точно так же. Любое заступ... вот, там говорят, заступаться за слабых сколько было таких случаев когда кто-то бросился заступаться за же девушку вот они разбежались он остался А когда приехали менты она на него показала потому что у нее в глазах все перепуталось, она не знает кто это она не видела как он бежал заступаться за нее просто во первых ментам нужен крайний виноватый и тут вот он есть то что он говорит что он не был среди нападающих это его слова против ее слов, а так как она жертва, и не помнит, то ли он защищал, то ли был одним из нападающих. Хер, не знаю, не знаю, не помню. Может, и один из нападающих. А, может быть. Ну, все, тогда вот будешь назначен в крайне. Только потому, что ты решил ей помочь. Решил заступиться за крокодила. А он взял и оттяпал тебе полтуловища. Денис смирнов некоторые говорят ушел из жизни оставил детей с женой ладно бы никого не было бездетный расходный материал что ли угу. еще говорят это так с упреком как будто мертвец и ему попрекают что ж ты гад сдох как же мы теперь будем жить без твоей зарплаты тебе это тебе хорошо ты умер а мы как теперь будем перебиваться? так Такие, кстати, интонации часто прослеживаются и послевоенные вот эти все. Да как нам тяжело было без этого, без кормильца. Так, пардон, вы живы? Его нету. Человек умер, исчез. Все. Он не будет радоваться, даже голодный их, и бездомный. Ни синему небу, ни солнышку, ни птенью птиц, ни каким-то маленьким человеческим радостям которые потом все-таки начнут появляться в вашей голодной холодной послевоенной жизни, понимаешь? все-таки начнут, все-таки как-то будут. А у него все его нету и как-то это звучит, знаешь? Но ну, в принципе ты и должен был умереть. Твоя жизнь была нужна только для того, чтобы ты умер на войне или на работе или вот. Или медленно умирал, работая на нас. На низких работах тянул жил, понимаешь? На кого что нас покинул, подонок такой, как бы вот звучит вот. Вот там обсужда... э, рассматривать такой момент заискивание продавцов перед покупателями. Так, ну я продолжаю свои типа посиделке на резервном канале. И сейчас хочу обсудить другой парадокс. Он заключается в том, что я вот вообще не знаю, как должны вести себя продавцы-консультанты, чтобы мне понравиться, чтобы да. действительно склонить меня к покупке. Ну и вообще любого абстрактного покупателя, я буду здесь судить абстрактного покупателя исключительно по себе. Да. Потому что как себя не ведет... продавец-консультант, я все равно не доволен. Например, я прихожу в магазин и начинаю общаться с продавцом. И если вижу, что он как-то вот холодно, морозно отвечает, у меня вообще как-то вот пропадает желание что-то покупать. Я думаю, не буду я спонсировать деньгами такой магазин, где такие невежливые продавцы. Есть такое дело. Как правило, они просто навязываются. А вам что-нибудь подсказать? просто хожу шарюсь смотрю что тут продают что почем вообще без всякой мысли что-то либо купить и э, у них как будто бы м -м, даже поставлено в обязанностях в обязанность брать и цеплять вот таких вот блуждающих покупателей потому что реально почти автоматическая реакция на такое вот они а подсказать ли вам чего-либо вот она реакция такая что мол блин ну отвяжись а ну надо будет подойду спрошу найду тебя там ну какая-то неприязнь и это в принципе видно мне кажется даже по лицу людей у которых это спрашивают и и когда человек этим занимается на протяжении всего рабочего дня то я думаю что несложно провести э, такой вот аналогию что такой опрос, такое навязывание, такое вопрошательство, оно неприятно, оно раздражает покупателя. И многие даже раз, в этом раздражении бросают, значит, это разглядывание витрины просто уходят. То есть вместо того, чтобы человек продолжил дальше шариться по твоему магазину, он вот вот его спугнулись и он убежал мне кажется что продавцы не, не настолько глупы и вот эти вот тактики построения взаимодействия продавца с покупателем они разработали разработаны до мельчайших подробностей мне кажется что не понимать того что ты трепишь нервы ты напрягаешь покупателя вот этим вопросом это лежит на поверхности и здесь можно констатировать такой факт что это делается нарочно теперь обратимся и немножечко подумаем Зачем это делается? Зачем вот такими вопросами продавцы, точнее консультанты, до да, продавцы-консультанты раздражают потенциального покупателя, зная, что это неприятно. Казалось бы, френдли, максимально клиентоориентированная политика, э -э дружище. Ничего максимально клиентоориентированного не будет, будет максимальная погоня за прибылью любыми. Легальными способами. Ты забрел на его территорию. Ты его жертва, зверушка. С тобой можно делать все, что угодно. Э -э желательно загнать тебя к кассе с денежками, впарить тебе все что-либо. А для этого все способы хороши. Все способы хороши. Подчеркиваю, все. И первый из них это вывести тебя из блаженного такого расслабленного состояния, гуляющего чувака по магазину, разглядывающего то, все, смотрящего ценники, там модельки, там телевизор работающий, что-то на нем показывает. Вывести тебя из этого состояния, взбудоражить тебя. Знаете такое, спонтанные покупки. Спонтанные покупки, когда человек купил, а потом жалеет об этом. Как они делаются? Они делаются вот на таком вот... На, на электризованном состоянии, в таком электризованном состоянии. Они а в спокойном, блаженном, размеренном. Ходил, ходил туда, сюда, смотрел и сделал бл... спонтанную покупку. Нет! Нет! Спонтанные покупки делаются на импульсе, на эмоциях. То есть привести тебя вот в это состояние, раздражить тебя, даже разозлить, может быть, тебя вот этим вопросом. Они а помочь ли вам? Они а подсказать ли? А если что, спрашиваете? Да вот я здесь рядом, да движись, ты, черт возьми! Отвежи, Мне не хочется вообще с тобой даже разговаривать. Специально наушники даже одеваю, делаю вид, что я не слышу. Нет, ему похеру на наушников он подойдет, зафиксируется, вот влезет чуть ли не в глаза в тебе. Вот, чтобы ты увидел, посмотрел на него. <coughs> он что-то говорит, видит, что наушники он все равно говорит. Типа сейчас должен их снять и спросить, чего. Нет, а ты не, а ты не снимаешь их. Ты не снимаешь, ты их специально одел, чтобы к тебе не лезли. <coughs> то есть, предполагать то, что они не знают, что покупателей это раздражает. Да, они знают, они делают это нарочно, тебе раздражает. Чтобы вывести тебя из вот этого блаженного сонного состояния, ты сделал, ну, ты зашевелился, а там глядишь и спонтанную покупку произвел, понимаешь? Вот, дальше как. Это первый эшелон. Это самые, наверное, молодые, неопытные, их посылают. Иди, достань его. Достань его. Дальше как. Дальше есть второй вид продавцов о которых пашка дальше говорит послушаем я думаю больше сюда не приду угу, даже да. если продавец сменится нет я сюда больше не пойду да, да. Вообще... реально вот настолько становится как бы мол, на... вот эта навязчивость что хочется и да действительно блин, ничего и покупать не собирался и больше не приду ну задолбали уже ну задолбали уже свои личные плохие ощущения это если продавец не очень вежлив Ре реально личные плохие ощущения э эти ощущения действительно плохие но они готовы пуститься во все тяжкие вывести тебя на плохие э ощущения отрицательные эмоции в надежде что из десяти выведенных вот такие на эмоции кто-то сорвется на, на импульсивную покуп покупку они готовы пути спуститься в это испортить тебе отношения и твое отношение к магазину но кого-то из вас из, из из вот таких вот потенциальных покупателей но спровоцировать такой слегка хамоватый холодный неприятный да да да хамоватый холодный неприятный вот эти вопрошатели да то есть видно что нахер ты, ты ему не сдался у него задание такое задание это не надо списывать на то что э, не профессиональные не мотивированные не оп нет наоборот это все продумано до да мелочей сейчас мы все это разберем я так э, всегда думал, что ну вежливый продавец, как бы такой хороший, приветливый. У -у -у. Это всегда хорошо. Я, наверное, буду в таком магазине покупать. Пока не пошел в такой магазин, где продавцы действительно добродушные и вежливые. Есть такие магазины. Это, как правило, э, магазины одежды, брендовой дорогой одежды. Магазины. Там. Никто тебе не пристает, не подсказать ли вам что-либо, кого-либо, куда-либо или еще что-то, там такой вежливый, хороший, участливый продавец нарисовывается моментально, как только ты начинаешь что-то примерять, смотреть, выбер... ну то есть уже снял свою одежду верхнюю, одеваешь вот эту покуп покупную, ну, продаваемую. И он тут, как тут, э на некотором расстоянии, без каких-либо навязываний будет помогать подбирать размер, обуви, одежды или фасон. Будет подсказывать, что с капюшоном лучше, вдруг ветер или еще что-то, зря вы, значит, считаете, что он не нужен и болтается и этот дурацкий мех. Нет. Нет. Он будет проявлять максимально клиентоориентированный, френдли по отношению к покупателю. Да никакой глупости никакой грубости никакой навязчивости на некотором расстоянии но будет участвовать сопровождать вас так сказать есть такие да совершенно верно то есть это был магазин книжная республика там я знаю роботосекта происходит то есть их там действительно 10... роботосекта вот здесь совершенно верное правильное слово указано роботосекта из продавца, из человека делают робота. Робота, механизм. То есть, вот когда чиновника, я часто сравниваю с э, э, э, агрегатом, да, машина, которая ставит печать, выдает тебе там мелочь, все это делает робот. И вот здесь вместо него этот человек, и он прекрасно понимает свою функцию робота. И он настолько унижен, что начинает огрызаться и грызается он на тебя непосредственно, а ты прекрасно понимаешь, что вот этого человека не звели до состояния машины, автомата, который ставит печать и выдает там какие-то справки, бумажки или там консультирует по поводу товара, это размер, номер такой-то, цвет такой-то, артикуль такой-то. Понимаешь? Роботосекта из людей, из живых людей делают, знаешь, как то говорят, обслуживающий персонал, да? На самом деле это такие вот люди рабы, рабы э -э -э Рабы вот магазина, места, бизнеса, капитализма, вот капитализм, так из человека, он не только отчуждает его от результатов своего труда, но еще отчуждает его от человечности. Он делает его роботом. И когда вот у человека даже казалось бы, дальше Пашка смотрите, как что говорит, действительно настраивает на то, чтобы они вот были вежливыми. Настраивают в том числе совершенно верно робота роботосекта. И тех вот первых, которые ходят и дергают, тебя, не подсказать ли вам чего-нибудь, а если вам что-нибудь тогда это. Вот этих первых, их точно так же настраивают. Точно так же. Только это самый низший уровень. Дальше уровень выше. Вежливо сопровождать, покупку, не навязываясь, френдли услужливо, вежливо. Но покупатель, человек, сейчас Пашка расскажет, его не обманешь. Он он сердцем чует. Прям супер приветливый с покупателями. У меня просто одна э, бывшая знакомая там работала э, в республике. Я более-менее представляю, что это за секта, этот магаз республика. И когда я туда пришел, я понял, что это ну, чуть ли не хуже, чем когда они... Да, совершенно верно. То есть там вот в этой грубости, ну такой кондовости такое, а не подсказать вам что-нибудь, если вам что-то надо, то обращайтесь. То есть такой обычности, да, выводящей тебя из ступора, значит, простого разглядывания товаров. Это одно. А когда вот такое вот... Все для вас, будьте любезны, только несите деньги... Опять же, это не совсем связано с тем, что ли несите денежки в наш магазин любыми способами, тебя заманим, и для этого... Проявлю человечность, стану для тебя не просто прохожим, а человеком. А я ведь брат твой. Как это, помните, свой среди чужих, чужих среди своих. Ты спас мне, ты брат теперь мой. Понимаешь? И тут основное вот это ощущение, что это даже хуже, связано не с тем, с чем вот сейчас Павел будет рассказывать. Со мной грубили. Или обращались о холл, типа, так как вот поставали, вам что-нибудь подсказать, вот когда в обычных, там, да, эдорадах, да. там, да, видео. Да, да, э, да, да. Вот это первый уровень. Вот эти вот э, консультанты потом, вам что-то подсказать, но вот таким тоном, типа, знаешь, типа он с тобой добрый, типа хочет сейчас тебе помочь, а на самом деле э, в переводе с продавца консультантского на русский, это значит денег давай, короче, сюда. <соединяющий> <соединяющий> не, не, не денег давай, а хорош смотреть. Давай это рефлексируй, рефлексируй, ну это резонируй, резонируй, расслабился, ходит, смотрит, резонируй. Я тебя не отстану, пока ты мне денег не дашь. Не, не, не, они как правило вот это говорят такой вброс и отходят, как бы, а ты такой уже сбудораженный либо убегаешь из этого магазина, либо дальше идешь, но уже в таком напряге, что мол вот уже тут блин, это мое царство, он говорит, ты зашел сюда, нехер здесь ходить, здесь будешь сейчас играть по моим правилам. И я их буду задавать, говорит любой из этих продавцов. То есть, вот это такое неприятное вам что-то подсказать. Нет, в республике они подходили именно прям вот с искренней улыбкой. Там Тут продавщицы тамошние подходили, как будто они хотят ко мне вообще подкатить и меня в постель затащить. Прям вот с искренней улыбкой. Вот в том-то и дело, что как будто... Как будто вежлив, как будто подкатить, как будто ты ему интересен, как человек, и он заинтересован вот твоими нуждами. И как будто вот это вот как будто живой человек никогда не спутает с реальной с реальной заинтересованностью в тебе, как в человеке, даже если там какой-то финансовый вопрос. Только неподдельно. Здесь это реально вот невозможно подделать. И пытались мне э, помочь найти ту книгу, которая мне типа должна там интересовать. И это мне все равно ни хрена не понравилось. Потому да. что когда я чувствую жадность и пренебрежение от продав Нет, это не жадность и пренебрежение. Ну, в том числе, это понятно, что это конвейер и, баб... и робос... роботосекция, но бомбим мы в этой ситуации когда все прекрасно казалось бы хорошо от продавца от другого дальше я расскажу что это сов консультантов это непривычно то есть они хотят меня не Непривычно. то есть мы привыкаем настолько к вот этому первому этапу первому пункту когда тебя ходят и просто вам, вам что-нибудь подсказать вам что нибудь подсказать это становится уже немножечко норма а вот совсем вот так вот добродушно как бы в новинку, но опять же, какая-то червоточная в этом есть. Какая, сейчас мы разберем. Брать, все окей, все на месте. Я привык, что меня в этом мире все хотят обобрать. Да. Все мне глубоко враждебны, даже когда вот такой улыбку строит да. вам что-то подсказать. Да, да, типа да. Вот такой вот еле-еле, типа... Э улыбается, а вот уголки губ немножко так вот вниз тянутся. Вам что-то сказать, деньги-то дадите, давайте купите, не забудьте на кассе сказать, что вот этого продавца-консультанта вам подсказал. И вот это штрих на кассе дайте. Нет, там вот в республике подходили абсолютно искренне. И у меня это вызывало... Несмотря на то, что человек может подходить реально абсолютно искренне эм, покупатель видит другое не знаю эффект зловещей долины духовный какой-то знаете бывает эффект зловещей долины дальше идет короче, мистическое такое очень тонкое наблюдение эм, эффект зловещей долины внешний когда ты видишь что-то максимально похожее на человека какого-то робота там силиконовую куклу и ты думаешь, у тебя возникает это, это чувство кринжа. То, что вроде бы как максимально похоже. Это про внешность. Человека... А корежит при взаимодействии с покупателем именно, что да, реально ты видишь, но не по внешности. Вот этот кринж происходит не по внешности, а по внутренней сути этого человека. Но не до конца. Что-то есть неестественно живое. Из-за этого тебя... Что неестественно, что неестественно дальше будем разбирать какой там во внешности неестественность да? а здесь именно в сути ты как бы понимаешь что из себя представляет этот человек изуродованный в, э, в робосекте Вот страх пронизает какое-то неприятное ощущение когда ты смотришь что-то антропоморфное но очень сильно не похожи на человека всяких мультяшек все нормально он тебя как-то в голове дегуманизируется когда ты видишь что-то максимально приближенное к человеку но максимально приближенно, либо вообще самого человека, но выполняющую функцию дегуманистическую, дегуманизированную. Видно, что неестественно, все равно где-то на бессознательном уровне. Угу. Возникает эффект зловещей долины. А тут духовный эффект зловещей долины. Да. То есть ты привык смотреть на... Духовный эффект э зловещей долины, понимающий духовную суть вот этого человека. Что это с этим с ним сделала общество чистогана и наживы? В какое состояние оно его заставило, значит, преобразиться? Из такого же человека, как и ты, он стал вот таким. Его заставили быть таким, имитировать не внешний человеческий облик, а внутренний. Что-то абсолютно античеловеческое. Вот, вот. Отчуждение человечности от человека в продавце происходит. Вот в таком вот дружелюбном продавце ты видишь другого человека, на самом деле ты видишь себя. До какой степени можно сделать с человеком все что угодно в капитализме? И то есть вот сейчас он вот так вот мне улыбается здесь, и случай случись чего вдруг, не дай бог, я точно так же, как и он, буду стоять и улыбаться вот так вот. На потеху значит прибыли и наживе своего хозяина своего работодателя человеку что страшно не то как выглядит вот этот человек а то что он из себя символизирует и, и на его месте могу в любой момент оказаться я вот что отталкивает вот что кажется крайне дегомонизированным и бесчеловечным вот в этом вот в этих всех улыбках и казалось бы ну Помогает человек все от сердца, от души. Но вот это вот все вместе, в комплексе его искренняя помощь и ситуация, как я говорю, текст, контекст, события, контекст, участники и мотивации, и весь антураж, как говорится, внимание к деталям и обобщение всей картины сразу вот что главное. В духовном плане, в эмоциональном, на вот это вот бесчеловеческое отношение. Это привык на это смотреть. А тут. Бесчеловеческое отношение к этому человеку, проявляющего максимальная человечность к тебе, как покупателю. Вот что пугает, понимаешь? Ты видишь что-то максимально повторяющее человеческое к тебе? Просто человека, человека. Отношение. Но все равно где-то на бессознательном уровне чувствуешь, что не должно быть здесь человеческого к тебе отношения. Это магазин. Да. Тут хотят тебе просто всучить бабла, да. заработать на тебе денег и пошел катись отсюда нахрен. Да. Что-то не так, что-то не так. И я оттуда, из этой республики, честно говоря, побежал еще быстрее, чем из тех мест, где меня откровенно хотели просто на бабло как бы да. развести и просто выкачать из меня мои денежки. На пар... Вы говорите, что такое эмпатия. Вот она эмпатия, когда человек прекрасно себе ощущает на месте другого человека, понимает невероятную высокую вероятность того, что в любой момент он может быть вот так вот игрушкой в руках у бренда, магазина, сети, понимаешь? Вот так вот дегуманизация. Не то, что его в очередной раз пытаются по поиметь даже самыми вежливыми формами, а то, что кто это делает? Это делает не робот, а Брат мой, брат мой по крови, по духу, такой же, как и я, такой же несчастный, блин. В любой момент я могу оказаться на его месте, в точно таких же вот оковах и таким же роботизированным этой сектой, продавцом счастья, там, ну, счастье, под видом товаров. Покупка какой-то очередной малопонятной ерунды да. из-за вот этого вот духовного эффекта зловещей долины. Угу. и после этого я подумал как тогда вести себя продавцам-консультантам если они холодные мне не нравятся и типа теплые тоже мне не нравятся ну, даже если они совершенно искренне эти люди из республики ко мне проникались каким-то уважением дело в том, что э, здесь этот вопрос до тех пор пока ты непосредственно не, не являешься продавцом он не должен тебя волновать потому что, как я говорю, это тактика отдельная она имеет место как и первая так и вторая и здесь э, нет у них нет такого вопроса с которым задается павел как вести себя он думает чтобы мне понравилось здесь он думает не про продавцов а о себе какое бы из поведение продавца мне понравилось здесь я приду ему на помощь сообщу немножечко в конце и симпатии только из-за того что я пришел в их магаз все равно это не верится в это, потому что это магазин. Да. Не может там такого быть в принципе. Да, так и есть. Ч -ч -ч -ч, Сразу возникает вот это вот неприятное ощущение. Что тебе от меня нужно? Точнее, понятно, что тебе от меня нужно. Да. То есть тебе нужно от меня бабло, чтобы я купил какую-нибудь книжечку. Желательно подороже, желательно да. за три да. Из-за раздела искусства, где вот эти вот репродукции красочные. Но какого черта ты настолько ко мне добр? Как будто ты хочешь вместе с деньгами за покупку, изменить душу да это высосать. Совершенно верно. Здесь прекрасно человек-покупатель понимает, что вот это вот расчеловечивание его, вот этого продавца, к тебе хорошо относящегося, это искусственное сделано расчеловечивание. Из него вынули душу, сделали из него автомат по продаже, улыбающийся, имитирующий человека. И он дабы спастись от этого расчеловечивания, заимствует душу у покупателя, и покупатель это чувствует. Ты чувак не продать мне хочешь, ну и продать тоже. Но главная твоя задача перестать быть роботом. Ты не хочешь быть, тебя заставила это долбаная робосехта я это знаю. Но все твое существо человеческое этому противится, и всеми правдами и неправдами ты влезешь ко мне под кожу и заберешь мою душу. Я же говорю реальное символическое и воображаемое это три слоя бытия понимаете забрать мою душу во время продажи когда я вот покупаю я впечатлен вот этим вот хорошим отношением ко мне и как бы я расставаясь с деньгами а тут еще очень главный вопрос и момент именно деньги понимаете Потому что расставаясь с денежками, человек как бы передает часть своей души. Это деньги что? Это сконцентрированная, универсальная, значит, вещь для обмена и концентрированный труд. Труд. Твоя собственная жизнь, сконцентрированная, заработанная. потраченная, И обмененная на вот эти денежки. И предоставляя их продавцу человек как бы с помощью их переносит вот эту часть своей души отдает делится вот этому лишенному души бездушному продавцу и здесь на вопрос тут вопрос риторический что вообще делать продавцам консультантам на самом деле если ты не продавец консультант тебя не должно это волновать потому что что делать ему говорит работодатель И он это делает иначе его уволят. а что могло бы понравиться тебе Павлу нам вот как покупателям чтобы не отторгало значит, холодное вот это что вам подсказать или участливая значит улыбчивая и дотожная которая тоже то же самое но для других покупателей для других ситуаций для других брендов для другого ценника но с той же самой целью и никто о покупателей не думает и здесь Единственное, что могу посоветовать, это то, что от, изменить отношение к тем деньгам, которыми вы будете, той душой, под, вид, под видом денег, которыми вы будете расплачиваться с этим продавцом-консультантом. Потому что, когда это деньги не ваши, не ваши, расставание с ними происходит без вот такой рефлексии, понимаешь? без вот такой это подарок на 23 на день рождения то есть деньги не ваши то есть они не являются частью вашей души концентрация вашего труда и расстаетесь вы с ними как с прошлым своим смеясь без всякой рефлексии и жалости о том что с ними уходит к тебе бесчеловечному роботу в виде живого человека символа меня возможного принципе в будущем с ними уходит и часть моей души то есть ты не отдаешь себя вместе с ними не передаешь потому что это не твои деньги не твои почему сейчас так сильно навязываются электронные карточки потому что в них нету реального ощущения денег звона тяжести мягкости хрупкости их там полосочек просто циферки с карточку на карточку то есть нет вот такой вот привязанности к ней к ним поэтому так легко и просто с ними с ними с этими цифрками прощаться там пишешь там тын-тын-тын-тын ты все были нету а в руках у тебя нечто нечто вещь превратить цифр и в вещь заставить тебя покупать покупать покупать покупать совершать эти импульсивные неоправданные как мы видим очень даже сильно оправданные покупки превратить циферки нолики вещь а овеществить все-таки таки вот этот вот труд то есть здесь очень интересная проблематика поднимается и обратите внимание как вот человек э, живет осознанно он э, все свои эмоции переживания, ситуации в жизни бытовые практически он хочет понять их хочет понять узнать почему мне это противно почему меня это не устраивает почему я отношусь так-то и так-то вот как живет человек он хочет докопаться до сути всего тем более таких важных вещей как его собственная жизнь его собственные эмоции переживания вот. а когда просто из одного конца магазина в другой бежит бежит вот этот вот чтоб тебя чтобы тебя немножко взбодрить своей навязчивостью знаешь вот что напрягает человек сорвался там с другого конца магазина прибежал блин надо что-то купить чтобы это чтобы не было так стыдно перед самим собой что вот человек хотел как лучше угождает а я такой хожу смотрю ничего не покупаю как уже сразу становишься немножко как бы должником этого магазина да тут хотя бы нужно изобразить что да вот сейчас выбираю поспрашивать может быть а он в принципе понимает понимает видите, она насквозь нахер ты у него уже тысячный Сегодняшний тысячный. Он видит тебя насквозь всю твою психологию и твою реакцию на это. Понимаешь, не надо строить иллюзии, что они не понимают, что это людей напрягают, а они все знают, все прекрасно понимают, они делают это нарочно. вот И он, дабы ты не подсел ему на уши, такой, такой искренне повсчитавший всю этот балаган реальностью, он Значит, сказал, тебе и отбегает в сторону, чтобы с тобой ля не разводить. Что ты нахер ничего не купишь? Ты просто думаешь, что должен со мной поговорить, как с продавцом. Типа, я к тебе обратился, типа, подскажите. А он не в зуб ногой, он ничего, ничего толком не подскажет, даже если тебе что-то надо. Обратите внимание, как только тебе что-то понадобится, реально, смотришь кругом, никого нету, никому даже обратиться. То они, значит, набегают со всех сторон и предлагают свои услуги. А когда тебе реально что-то надо, ни одного не видно. И ходишь, смотришь, там ищешь. А подскажите, отскажите. А вот какая здесь диагональ или еще что-то? Он будет смотреть в упор на эту диагональ, там она будет даже написано, он не сможет отвечать. Сейчас я уточню у менеджера, и он побежит в другое место звать еще кого-то, который наточен, заточен не на просто. БЖ, включи, Вадим. Взбудораживание тебя своими вопросами. -а -а -а -а она те ответы про диагональ, про частоты. Вот такого он позовет. И то не факт, что тот смотрит ответит на все твои вопросы. Потому что там тоже нахер ничего не надо. У него, у него особая специ, специфика, другая. Давать тебе общие характеристики. А если начнешь углубляться, о, ну это надо листать, эту инструкцию. Там, скорее всего, один такой человек на весь магазин, и он сейчас уже кого-то консультирует подробно. И то не факт, что он там, в принципе, есть. Хватает ли МД качественных текстов в свое время? Статья 6 причин не жениться на РСП. Задала тренд. Не знаю, как может задать тренд, статья, в которой уже в названии ошибка: Не жениться. Ты собрался жениться на Нетакуське, ты собрался жениться на Берегине, ты собрался жениться на условно годной. Слово жениться должно быть исключено. Это патриархальный дискурс, ведущий в никуда. Это ересь МД. Разновидность заблуждение. И как любой мат... патриархат, это мечта, феминистическая мечта оживить, либо возобновить на, полных, на полном серьезе разговоры о патриархате. Об этом ненавистном жутком патриархате, в котором женщина была вещью, не имела прав, ее использовали, угнетали, кухонное рабство. И эти ублюдки хотят это вернуть на полном серьезе, и они рады, когда эту лажу на полном серьезе обсуждают возможность, возврат, какие-то судорожные движения в этом направлении, там по домострою, не по домострою, по религии, там по христианству, по исламу, по восточному типу, по еще по какому-то. Это фемский дискурс, Патри... меч... влажные мечты о патриархате, которого никогда не было в реальности. Это фемский дискурс.